Нужно ли выключать аккумулятор, отключать или не нужно? Буквально вчера шесть машин из одного места, просто шесть. Это не хочет открываться. Что за подстава? Что-то не то. Может действительно взять здесь, бросить автомобиль он там где-нибудь. Это будет прям, ну вот прям беда. Ага. Товарищ, спасибо. Спасибо. Ребята, всем привет, буквально вчера диспетчер звонит и говорит, есть 6 машин из одного места, просто 6, по супер вообще классной цене, грех не забрать, хочешь, езжай, доедь до Текаса и обратно заработай денег, ну я решил, что чем я дома сидеть целую неделю, я отдохнул несколько дней, нужно приехать и забрать. Слушайте, ребята, буквально я отъехал 4 часа, наверное, от Майами, это Дайтона Бич. И здесь прямо-прямо ощутимо холоднее. Я вышел из трака в майке и замерз. Обратно забежал, надел хотя бы что-то. В общем, мне дали вот 5 ключей. На самом деле здесь 6 машин, но 6 я не помещу просто. Дали вот новые-новые ключи, все дела. Это не хочет открываться. Может, вот это захочет. EQS, это вот этот огромный что ли джип, но это конечно не то, что за подстава, ребята, это подстава, я такой машину не заберу, <с> это прямо большая, <с> вау, это что-то не то, что мне хотелось бы, вау, это действительно он, блин, ну это SUV, ребят, я думал вот такая, это что такое, это EQS 450+, а это EQS 450+, то же самое, но почему, смотрите, две одинаковых машины, Офигеть, вот этот большой вагон, я могу только взять, наверное, две штуки, блин, я сюда так долго ехал, ну ладно, ничего страшного, может быть сейчас найдем все-таки то, что нам нужно, низкое, надо искать остальные, вот рядом, вот это низкая, вот это моя, и вот эту обычную я возьму, вау, как светло, как хорошо, как пахнет вкусно, а вот этот джип я не смогу взять. машины я уже забрал за территорию выгнал именно три те которым не поместятся три седана да они большие высокие седана но они удобные мне подойдут в общем ладно сейчас пойдем посмотрим четвертая машина надеемся что все-таки будет седан и 5 потом мы пойдем поменяем потому что у него еще шестая есть я надеюсь что шестая будет короче подходящим мне и тогда мы пять в этом месте забираем 5 в одном месте скидываем а шестую но ну, мне просто диспетчер найдет Ребят, джип тоже, и вот этот джип Походу здесь три таких, три таких, я думаю Сейчас пойдем у него будем спрашивать Не очень хорошо, ну, что делать Найдем другие, я-то думал 6 в одном месте скину, 6 заберу И типа таким образом рейс у меня быстрее получится Ребята, дал еще один набор, книжку и ключ Говорит, иди проверь Он сказал, да, что некоторые съеви, а некоторые седаны Я говорю, ну я могу только седаны взять Давайте проверим, главное, что будет Да, это седан, ее я тоже возьму, это четвертая машина Итого, два автомобиля нам еще все-таки нужно Так, ребята, проведем инспекцию быстренько У меня фонарик, кстати, есть Я вам не рассказывал этот я подъехал, чуть назад ребята, нашли мне еще один автомобиль Mercedes C300 обычный седан буквально 250 миль от Майами и уже погода вообще кардинально другая сейчас, по-моему, плюс 2 или плюс 5 совсем прямо холодно в Майами сейчас плюс 20 поэтому, ребят, живем в Майами все остальное это просто называется Флорида Hello Yeah, you can here Всем привет! Мне с утра диспетчер нашел автомобили, точнее один автомобиль, трон e tron Audi, Audi по-русски, вот такой автомобиль мне нашли. Ух ты, смотрите, что он сделал. Слушайте, представляете, какая нагрузка на ступицу? Какие-то дополнительные проставки еще поставил. Попробуем вот так, ребят, заехать, не знаю, удастся или не удастся. Насос включил, сейчас, когда застряну, подниму насосом заднюю часть. Площай, ребят, вот о чем я вам говорил Здесь уже крыша уперлась, все А здесь мне места недостаточно, потому что Вот каждая рампа Это для отдельного автомобиля Поэтому что делаем? Берем и спускаем колеса Видите, никак здесь Не умещается, а вот здесь места Еще достаточно, чтобы сдать вперед так, ребят, задний колес тоже спустил, но, честно говоря, не особо это помогло. Вроде бы спорт режим поставил подвеску, но все равно она немножко высоковата. Я не знаю, достаточно ли мне будет места, мне кажется, ну, если только прямо впритык. Но давайте пытаться в любом случае что делать. Так, ребят, тут кулак оставил, но если что, мы сблизим немножечко. Там уже все, крышу упирается, просто некуда, если только спиливать крышу. Ну давайте попробуем, но ну, большие-большие, честно говоря, сомнения, даже вот по рампам видно, да. Здесь смотрите, насколько жопа торчит, то есть по всей видимости там тоже жопу будет торчать, но ну, давайте попробуем. Нет, ребят, похоже никак, смотрите. Но ну, здесь, допустим, кулак, здесь я уже ничего не сделаю. Здесь у нас вот насколько торчит жопа. Прям очень прилично, хотя если поменять с Мерседесом, может быть что-то изменится, что думаете, ребят? Может действительно так сделать, попробовать с Мерседесом местами просто поменять, но здесь все уже, все впритык. Колеса все спущены, здесь, но ближе некуда, потому что подскочит и все, и крышу проломит. Так, ребят, ну что, вроде все уместил, последний автомобиль остался. Я надеюсь, он без труда залезет туда, давайте посмотрим. Может чуть назад сдать или нет? Или все окей? Вообще все супер, ребят. Нет, не супер. Чуть-чуть назад нужно. Чуть-чуть прямо. Так, ребят, ну что, проверим. Здесь кулак. Отлично. Смотришь, что сзади. Зад не умещается, ребят. Не умещается, надо еще вперед Пойдемте смотреть передние автомобили Можем ли мы их еще вперед сдать Для того, чтобы освободить здесь место И все-таки жопа уместилась Блин. Ребят, знаете, чем еще осложняется задача? Тем, что просто нет возможности сдать вперед То есть там место фактически есть Но автоматика не дает Датчики эти Все, говорит, впереди, впереди препятствие И не едет, видите? И сзади препятствие Во, получилось До конца на газ нажал Страшно, конечно, вылететь Пойдемте посмотрим, что там. Да, ребята, очень-очень близко, но прямо совсем близко. Надеваться некуда. Будем рисковать, что же делать? Что же сделать? Притянем ее сейчас назад, но надеемся, что вперед она все-таки не сдвинется и не поцарапает решетку. Так, ребята, ну что, закрываем. Ну, в принципе, вот так смотришь, ничего нигде не торчит, поэтому все будет отлично, я уверен. дилерской, где мне нужно выгрузить Ауди. Я на Google карте уже проверил, ребята, и как будто бы там есть возможность выгрузить автомобиль, есть возможность подъехать. Ну вот, пожалуйста, ворота. Эти ворота закрыты. Одна неудача уже. Едем дальше в надежде, что где-то есть ворота открытые. Потому что если ворота закрыты все и мне не удастся выгрузить, то это провал, ребята. Я завтра опаздываю на самолеты, я завтра опаздываю на стоянку. И зря я оплатил стоянку. В общем, это совсем плохо, так вам скажу. Так, здесь ворота открыты. Это очень хорошая новость. Но дальше они внутри закрыты. Черт. Ладно, давайте припаркуем где-то трак и пойдемте пешком гулять, смотреть, щупать, трогать каждую воротину. Может быть, кто-то забыл замок закрыть. И здесь тоже ворота закрыты. Очень-очень плохо. Очень нехороший человек тот, кто закрыл. Он очень нехороший человек. Тот, кто закрыл. Так, ребят, трак припарковал. Пойдемте посмотрим. Это будет прям, ну вот прям беда. Я вам так скажу, прямо беда. Очень плохо будет, потому что я вчера, сегодня точнее оплатил парковку. Ну, короче, на весь мой отпуск получилось на 200 с лишним баксов. Плюс билет я купил на самолет на завтра. Это еще 300 баксов. Просто их на родном месте потерять. Плюс еще надо будет взять билет на там на посоль завтра. Он уже стоит 500 баксов. То есть 1000 баксов. Не очень бы хотелось, ребят. Честно вам скажу. Но давайте посмотрим. Салон, в принципе, большой. И я думаю, что возможно они какие-нибудь лазейки для своих оставили. Значит, что у нас здесь имеется? Здесь имеется замочек. Закрытый он или нет. Вот бы умел я взламывать замки, ребят. Видите? Тоже помогает вот это вот умение. Но у меня такого навыка нет, потому что мне никто за это ничего не сделает. Если я его скрою, а потом закрою также. Да, здесь закрыты ворота. Вскрыть я не умею. Потом расскажите, как вскрывать. Напишите в комментах. Короче, по кругу похожу, погуляю. Ух ты! Зайка побежал, смотрите. Боится думать я за ним. Так, ребят, следующий замок. Тоже стоит, тоже закрыт. Не вариант. А на Google карты я видел только вот вот эту часть, то есть здесь было открыто соответственно я понимал, что никаких гейтов нет, а они оказывается есть, видите здесь тоже все закрыто, к сожалению, смотрим там потом пойдем вот так по кругу, ну хотя там уже нигде не будет, как я понимаю они соединяются как бы с автосалоном Porsche но и Porsche тоже по кругу колючей проволокой огорожден правда никакой охраны нет, просто видеокамеры никто не ходит здесь, никакого охранника я спокойно хожу, гуляю, ищу какое-то пространство ух ты, смотрите, у них бочки с топливом есть есть что охранять, скажу я вам куча-куча новеньких красивеньких автомобилей да, и никакого, видите, прогала нигде нет, к сожалению но может быть Porsche не такие ответственные менеджеры из Porsche и они не закрыли просто ворота пойдемте, посмотрим ну, не знаю, ребята, не хочется, не хочется мне так спешить, бежать, быстрее гнать куда-то. Я думал, что я сегодня все сделаю, окажусь в Остине, завтра с утра поеду на парковку, отдам клиенту автомобиль и спокойненько поеду в аэропорт и буду там играть в игру. Кстати, ребята, по поводу игры. Меня тут Артем приучил к игре, называется она PUBG или PUBG, как-то так. В общем, поэтому я сейчас у Артема спрошу, ника вот этой PUBG и вам этот ник вот здесь напишу, а вы, кто тоже играет в эту игру, добавляйте, давайте ну, вместе поиграем Слушайте, вот смотрите, вот здесь тачка стоит, вот это знак интересный, может быть мне стоит тоже здесь машину поставить? Что думаете, ребят? Ну да, это Porsche, не очень будет хорошо, если я здесь поставлю Но в принципе, я думаю, что не критично Может действительно взять здесь, бросить автомобиль он там где-нибудь, ключи спрятать и как только они утром откроются, сразу им звонить Я не знаю, блин, жалость, что вы не можете мне прямо сейчас ответить за ним моему товарищу, водителю, он сказал, что я бы оставил, я бы оставил, Ну, конечно, это все на твой страх и риск, потому что в Далласе машины воруют, именно поэтому у них, видите, все-все-все вот так, все везде закрыто, четко на замок, везде видеокамер. потому что реально здесь воровство процветает, на мой страх и риск, просто если я не оставлю сегодня и буду ждать до завтра, то велика вероятность, что я завтра не успеваю на самолет, я, наверное, оставлю Он там на въезде у них, ну что делать? Кто меня поругает? Ну, поругают, они а поматерятся, может быть, там где-то у себя в кибитке. Но я же об этом не узнаю, правильно? И вы не узнаете об этом. Слушайте, а вот это не дропбакс ли? Что это такое? Все, дропбакс. Вот сюда мы ключ кинем, и он улетит. Ребят, ну что, я так подумал, в принципе, не все так плохо, как мне кажется. Вот смотрите, я не бросаю где-то на дороге. Я прямо заезжаю к ним на территорию. Да, конечно, они бы, наверное, не хотели, чтобы я здесь... Ставил автомобиль, но простите, простите меня, ребят, я больше так не буду. Если какой-то американский менеджер смотрит меня отсюда и говорит, Юджин, Юджин, what you doing? Так, говорит, то тогда я перед ним извиняюсь, вам so Ну, почти что ничего не нарушаем. Смотрите, ну, кому я мешаю? Абсолютно никому, правда? Так, ключ, надо мне его зафоткать, что он туда ушел. Ладно, ребята, две машины я уже загрузил обратно. Поехали выгружать Мерседесы в надежде, что там вот такой истории не будет, потому что четыре машины, так я припарковать, конечно, не смогу. Так, ребяточки, ну что, мы с вами приехали в следующий город, где мне нужно четыре Мерседеса отдать, город Арлингтон, Тексис, и что мы видим? То же самое, пожалуйста, гейт закрытый. Кстати, я знаю хитрость, его можно вроде как толкнуть, и там провернется что-то, но нет. Поворачиваться не хочет, но можно и так и сломать, я думаю, ворота. Какой-то замок стоит, Fire Access написано. Видимо, у пожарных есть ключ какой-то специальный. Опа, не только у пожарных, или только у пожарных. Да, Fire Access, видимо, у пожарных действительно есть какой-то ключ, они открывают кнопку, нажимают, и все это дело открывается. Да, здесь тоже ключ. Пойдемте посмотрим по периметру, может быть, все-таки я найду вход, смогу загнать туда автомобили. Так светло, хорошо, но видите, они перестраховываются, потому что действительно машины воруют. Ну да ладно, даже если нет, они в 9 утра открываются, и отсюда уже уехать 3 часа, по-моему. То есть я в любом случае успею уже отсюда. Ребята, вот дропбакс. Key envelope drop. Вот написано. Просто кидаем сюда ключи, и все. Поэтому я сейчас сюда две машины точно поставлю. А дальше, дальше, дальше будем думать. Видимо, здесь или на дороге, в принципе, ничего мне не запрещает вот здесь под лампочками поставить. Я думаю, так будет лучше. Так будет лучше, и таким образом я перестрахуюсь. Завтра пораньше приеду в аэропорт и точно успею. Так, ребята, ну как-то вот так я поставил. Смотрите, два автомобиля параллельно вот этому, который здесь уже стоял, кто-то до меня скинул. Ну и остальные автомобили вот так. Не загораживая пешеходный переход, получается, где-то между дорогой, потому что дорога начинается вот здесь, как вы видите, линия. Бордюрная И между тротуарами. Я встал, короче, по закону, как я понимаю. То есть люди по пешеходному тротуару, пешеходам могут ходить спокойно. Понятно, что здесь вообще никого нет. Здесь только салоны, только с утра сюда люди придут. Но, тем не менее, ребята, хочу, чтобы все было красиво. Так, давайте на всякий случай проверим. Все автомобили закроем. Четыре ключа у меня имеется. Второй закрыл. Третий закрыл. И четвертый, последний или крайний закрыл. Все, все закрыты. Пойдемте кидать дропбакс. Первый. Улетел, второй, улетел, третий, улетел, четвертый улетел. Ребят, ну что хочу сказать? Вот мое место. Вчера оплатил онлайн. Стал максимально вправо для того, чтобы никто меня здесь не тревожил, потому что люди обычно ставят день, два, три. Я встал на одиннадцать дней. Но ну, я думаю, что он даже еще место осталось. Видите, сколько? Здесь осталось, там осталось. Короче, говоря, чтобы те, кто приезжал на 1-2 дня, им не мешал мой трак. Ребята, сейчас время 11 часов, а у меня в 4 часа самолет. Поэтому есть время спокойненько пойти взять кофейку, попить, погулять немного, отвести дух. Ну и вызываю такси, поедем в аэропорт с вами. Я думаю, что часов где-то здесь поброжу и поедем в аэропорт. Ребят, что думаете? Нужно ли выключать аккумулятор, отключать их или не нужно? С одной стороны, наверное, надо, а с другой стороны... Тоже надо. Короче, я не знаю. Что, напишите мне, надо, не надо? Я в следующий раз учту, а сейчас я сделаю по своему усмотрению. А сейчас давайте что, приберемся в траке? К сожалению, к сожалению придется много чего выкинуть. Я недавно заехал в магазин и купил продукты. И был голодный, а голодный в магазин, как вы знаете, заходить не нужно. Поэтому я набрал мороженого зачем-то я набрал. Я его вообще очень редко ем. Набрал каких-то плюшечек разных, там йогурт взял. Йогурт тоже пойдет в мусорку, потому что в таком количестве я его не съем, там очень много. И я сейчас не голоден. Буду заниматься, убираться, пыль вытряхивать, мыть, все, чистить, и пока время есть. Ребята, взял кофейку, капучино. Не очень часто пью. Во вкусной точке. Кстати, я нахожусь сейчас, чтобы вы понимали. В общем, что? Взял куртку, шапку, шанку, хотя сейчас не так-то и холодно, но нужно взять, потому что потом мы полетим в холодные края. Жду такси. Блин, это так интересно, слушайте. Это так, это решил вам сейчас свои эмоции записать. Прямо квест какой-то. Поработал, успел, приехал на парковку, поставил, оплатил, место зарезервировал, вызвал такси, опять же, заранее вызвал. Таксист что-то плутает, никак не приедет ко мне. Какую-то дорогу, говорит, перекрыли там. Короче, это интересно, ребят. Я к чему это? Знал бы ли я, или ли, не обязательно здесь, знал бы я просто, да, что, скажем, там, 7 лет назад или там 10 для, когда я отрабатывал свое наказание по уголовному делу. Мне тяжело. Ничего, привыкаю. Буду сильнее, наоборот, закален. Угу. Что вот так моя жизнь повернется и вообще... Я буду, я, опять же, там люди пишут часто, вот ты там, а куда ты дальше поедешь, да, блин, а мир огромный, че мало стран что ли, кроме России, кроме Америки Я, может быть, вообще через год уеду куда-нибудь и перееду в другую страну и буду там жить Потому что мир большой, ребят, надо его изучать, не надо сидеть на месте, понимаете, мне кажется, что мы с вами, я в том числе, несмотря на то, что много путешествую, ну как много, относительно все, конечно Что мы с вами все пожалеем потом, в конце жизни, о том, что мы мало путешествовали, надо, ребята, больше путешествовать, менять свою жизнь, менять образ жизни когда мне человек говорит, а я вот переехал там из России в России, например, в Краснодар или из Краснодара там в Питер или еще куда-то, я сразу думаю, блин, какой молодец парень или девушка, какой молодец, просто красавчик, ребята. И неважно, лучше город, хуже там, теплее, холоднее, главное просто быть всегда в тонусе, главное всегда себя как бы держать в тонусе, подбадривать, быть легким на подъем. Вот что мне кажется важно, быть легким на подъем. Вот это вот совершенно правильно. Вон мое такси едет. Sir. Hello. Sorry, my English was good. No problem. No problem. My English is crazy, but sir, the GPA, let's see, right? Yeah. And yeah, right, close for control. Yeah. Sorry. No problem. No problem. Okay. That's okay. Um, spirit, spirit here, yeah, right? Oh, okay. Perfecto. Según 25 mini maybe. Yeah, that's uh, okay. That's uh, good here. Yeah. And later, fly. What time uh, exit? Uh, what time? 3 3 Три, yeah. we have it. No yeah. problem, no problem. No problem, yeah. Where are you from? From Cuba. Cuba? Yeah. Wow. Россия. Россия, да. О, Россия, товари. товари. Пасиба. Пасиба. как Я тебя люблю. <laughs> <laughs> no, no, no. No. I remember because in Cuba, people Yeah, yeah, A lot of people from Russia, yeah. Mucho Cuba. Some people very good. very good. Beautiful, beautiful people. Yeah, woman oh, yeah. beautiful, muy bonita. muy bonita. But what language do you speak? Испаньол, ага. Куба. И я, very good. Yeah. Muy buena, муи buena. И Россия, friend de Cuba. Un Cuba amigo. friend, yeah. yeah un amigo. Friend. Un amigo, desde que desde que Горбачёв. Горбачёв? Sí, desde que estaba uh -huh. Горбачёв sí, oh. yeah. de visita. Ленин, Горбачёв и yeah. Брэдли. Fue the visitor a Cuba. Bresne también fue uh, este como se llamaba este. este. No sé si me acuerdo. Ah, el.. el del.. del cosmo. Aha, uh -huh. Cosmos. Sí, del Cosmo, el commandant ah, sí, ah, yeah. wow. <laughs> yeah, remember Ла Мото Урал, Урал, е, Ла Мото Карпаты, Карпаты, Рига, Ла Эверговина, Ява, я помню все. Урал. Элайрфлай, для России? Нет, нет, нет, Майами, я живу в Майами, е, Майами. Садор. Ага. Спирит. thank you, thank you. Said, sir, happy yeah, thank you happy new year. happy new year, yeah. YouTube. Thank you, thank you Очень такой классный мужичок, поболтали мы с ним Видите, как важно знать языки Я, конечно, испанский не знаю, но мне бы хотелось бы узнать Буду учить, что делать Я когда-то в школу ходил, когда здесь я учил английский Со мной девчонка сидела рядом, она испанка Ну, в смысле, она мексиканка из Мексики Ну, короче, на испанском она разговаривает Вот мы с ней постоянно общались, я учил какие-то языки так, Allgate, сюда, наверное, какие-то языки. Испанский язык, в общем-то, учил, она русский учила. Жаль, я тогда для вас ничего не снимал, было бы интересно посмотреть. Короче говоря, суета, ребят, как вы видите. Благо, погода хорошая на улице, светло, очень маловероятно, что рейс по причине погодных условий отменится, потому что в Чикаго, допустим, сейчас или вчера, позавчера вылететь было сложно, и рейсы отменяли. В общем, ребята, к сожалению, мой рейс был отменен, непонятно в связи с чем. Видите, погода хорошая, как я и говорил. Очень маловероятно, что рейс по причине погодных условий отменится. Вначале переносили на полчаса, потом на час, на два, на три, в итоге отменили. В любом случае, они будут менять его на завтра, как я понимаю. Но я в любом случае не расстраиваюсь, значит так нужно, ребят, значит так нужно.